Здарова бандиты, бандитки, а также их родители С вами снова Бобруха и сегодня мы будем с вами тестить Одина Так ли он хорош, стоит ли заострять внимание на нем Вот, я его уже забрал с боевого пропуска Теперь готов к тестированию Но я вам скажу честно, я его уже протестировал И мое заключение вы узнаете чуть позже А пока давайте сходим в стрелковый рубеж Посмотрим на какой дистанции, какой урон и потом я вам покажу карточку с ним дуа против сквадов. Погнали. А ты пока подпишись, прожми лайк и не забудь оставить комментарий. Я на тебя надеюсь. Погнали смотреть. Итак, вот мы с вами на рубеже. Давайте будем тестить на разные дистанции, какой будет урон. Давайте на 5 метрах. 72. Туловище 57. конечности 48. Далее 10 метров. Голова 72, туловище 57, конечности 48, 20 метров. И вот здесь самое интересное. Голова 67, туловище 54, конечности 45. И на 30 метрах. Голова 54, туловище 43, конечности 36. Вот так. И на 40 метрах, если прям брать большую дистанцию, если прям шмалять с большой дистанции. Если попадете в голову, 54. Туловище будет 36, о, 43, извиняюсь. И конечности 36 получается. А теперь я предлагаю вам посмотреть видео. дуа против складов с оденным, как со стаковым, так и со сборки. Ну и внимательно смотрите. Возможно где-нибудь вы там заметите, мою именно сборку вот но как я всегда вам рекомендую делайте сборки под себя делайте так как вам удобней потому что для меня именно та сборка которую вы увидите для меня она самая оптимальная приятного просмотра не забудь прожать жирный лайкос ну и подписаться и оставь комментарий обязательно что ты думаешь погнали смотреть а? Забрал <свист> <свист> <свист> его. <Где? свист> вот Эй. <свист> ну, и это еще даже не сборка. Да э, здесь нету дропа, здесь все забрал. <звы> да сколько их здесь? Я уже четыре кнопку. 4. Да я четверо кнопку уже. Пришли. Тут не прям в них, хотя бы рядом ставь и все, потому что метка тоже закрывает. Да, она прям закрывает полностью. Надо что ещё двое есть. хорошо. <вы> mm. <вы> что тебя сзади закрыли? Пока в твоего вертолеты двое на меня выпрыгнули. Ну ну, тебе бежит через дорогу. Да, ну, забрал. Вот эту девчонку меня забрала, потом да то мне нужен все равно ну да понятно а это там она на тебя же выпрямил чело, а я начал стрелять и сверстил прямо на меня угу. двое выпрямил прямо на, на дон да. Хе-хе-хе-хе. Где мы стреляли, там туда двое упали. Твой день. заходи. Да ну блин, ну за что? Все поднимаем. <стрел> Сейчас будет минус два смы. А он его поднимает еще до сих пор. Спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца Оставил свой лайк Подписался Оставил комментарий А с вами был Бабруха До скорых встреч Пока-пока